Инструкция сотрудника по типовой задаче, оформление сотрудника на работу. Есть конвейер э, поиска сотрудника, э, обучения, адаптации, аттестации. И там есть этап оформления. Оформление его на работу состоит из конкретных шагов. И вот э, сотрудник службы кадров, который во всем конвейере, в общем-то, не участвует, он получает только конкретную задачу оформить. И эту задачу он конкретно выполняет по шагам. У него она есть э, 14 этапов, написаны документы, которые необходимы. Все хорошо.